Сохранять спокойствие, взять документы и вещи первой необходимости. Или б. Паниковать, метаться по комнате в поисках документов. Выбор за тобой. Необходимо заранее быть готовым к таким ситуациям, то есть собрать все необходимые вещи, собрать все необходимые документы, знать, где они, где они находятся, чтобы они были не достаточно далеко, находились под рукой. И при первых же толчках, если это зима, то нужно э, все-таки какую-то верхнюю одежду, более-менее, э, на себя накинуть, взять документы и как можно быстрее покинуть здание. Помочь человеку, который не способен двигаться. Или Б. Спасти только себя и пройти мимо. Выбор за тобой. Нужно помочь как можно детей покинуть менее мобильному человеку, члену семьи, либо соседу, особенно также касается маленьких детей.